Всем привет! Когда ты уже мысленно пьешь чай с тортом, но вселенная решила, что ты на диете. Утро на работе явно начинается не с кофе. Похоже, что этот приятель на мгновение смог почувствовать себя Майклом Джексоном. Идя на квест ужасов, не забывайте, что вы можете открыть в себе скрытые таланты. Коротко о том, как работает стабилизация грузоподъемного крана на судне. Похоже, что этот водитель не знал, что физика из Форсажа не работает в реальной жизни. После просмотра этого ролика, теперь ты постоянно будешь оборачиваться назад, едя на эскалаторе. Вряд ли родители поймут, что эти парни просто хотели помочь своему супергерою одолеть его противника. Этот парень решил облегчить себе задачу и прицепил мусорный бак к машине, но кажется это было не самой лучшей идеей. Кажется я знаю почему у этого парня нет второй двери. Похоже что этот приятель попал в параллельное измерение. Судя по этому видео, сразу можно понять, кто подкармливает этого пса вкусняшками. Вот как выглядит осознание того, что дети не очень будут рады твоему приходу. Оказывается, индюки тоже могут с легкостью защитить ваш дом от незваных гостей. Похоже, что свежая бетонная стяжка обладает каким-то магическим притяжением. Когда ты не можешь привыкнуть, что у тебя есть ребенок и постоянно его где-то забываешь. Многим людям не помешало бы брать пример с этой собаки. Эта кошка явно не была готова к тому, что ее хозяйка будет звать ее через камеру наблюдения. А этот парень настоящий мастер параллельной парковки. Где бы ни работал этот курьер, он точно заслуживает прибавку к зарплате за свои старания. Енот явно был удивлен не меньше чем она. Кажется сегодня кто-то отработает весь день бесплатно. Видимо этому псу есть что скрывать от полиции. Любопытство еще никого ни к чему хорошему не приводило. Минутка доброты никогда не помешает.